два месяца назад потеряла маму из-за того что положила в больницу с ковид она умерла не из-за вируса а из-за отсутствия ухода перебоев с кислородом я как-то не смогла прочувствовать что ее там убьют и теперь не могу простить себя днями рыдаю старею с трудом удерживаю себя от депрессии мне нужно жить у меня больной ребенок как себя простить и понять что меня отпустила мама послушайте у бога на каждого из нас есть своя история и у бога не только хорошие истории для нас. Бог имеет для каждого из нас свое видение нашей жизни. Не принимая то, что дает Бог, человек не принимает Бога. Когда человек не принимает Бога, он принимает дьявола. Когда человек принимает дьявола, у него появляются депрессии и так далее. Скажите себе эти слова, скажите, я принимаю все, что дал мне Бог. Я на стороне доброго Бога, нельзя никак изменить, поверьте мне, ни при чем ваша интуиция, ни при чем там то, что вы могли спасти и так далее, ничего не ни при чем. если бы не было это, было бы что-то другое, поэтому судьба, так сложились звезды, так сложилась судьба, обвинять себя не стоит также найдите для себя мотивацию скажите себе я буду жить ради ребенка я буду достигать что-то ради ребенка я хотела бы ваша мама сейчас чтобы вы умерли нет а хотели бы чтобы вы страдали тоже нет тогда зачем вы это делаете чтобы что сделать умереть всегда помните вам придется прожить эту жизнь от самого начала и до самого конца и ваш выбор заключается в том чтобы прожить ее в страдании стенами, либо в радости и ярко.